Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые слушатели! Чрезвычайно рад представить вам доклад, посвященный лучевой радионуклидной диагностике опухоли и скелета. Надо сказать, что это объединенный доклад. И здесь часть слайдов представлена была Антониной Викторовной Черной. К сожалению, она по уважительным причинам не смогла сегодня присутствовать с нами. Поэтому с вами сегодня Павел Иванович. И, в общем-то, давайте начнем, наверное, да, наш доклад. Что касается классификации опухоли скелета. Чрезвычайно сложно. Посмотрите, сколько различных гистогенетических групп. И все эти опухоли, как правило, имеют что-то общее и, как правило, имеют что-то различное. Поэтому диагностика опухоли скелета чрезвычайно сложна. Какие методы диагностики опухоли скелета мы знаем? Конечно, об этом уже сегодня говорилось и будет говориться. Я просто еще раз напомню, систематизирую. Речь идет, конечно, об анатомических методах. Это рентгенография классическая, компьютерная томография и магнитный резонанс. Это, конечно, функциональные методы, о которых сегодня уже говорилось и которые сегодня демонстрировали. Это остеосинтиграфия с технецем, меченым, меч, э, технецей, которые, так сказать, медь – Фосфатные комплексы ⁇ это митилен-дифосфанат если брать англоязычную литературу. Это однофотонно-эмиссионная компьютерная томография с этим же препаратом. Это позитронная эмиссионная томография. Причем для позитронной миссионной томографии существуют различные трейсеры. Это и фтордезоксиглюкоза, и фторид натрия, ну и так далее. Ну и, конечно, гибридные методы диагностики, которые сочетают анатомические и функциональные. И я тоже сегодня вам покажу эти аппараты. Это и Аффект-КТ, и ПЭТ-КТ, и даже ПЭТ-МРТ. Хотя надо сказать, что у нас, по-моему, в России ПЭТ-МРТ нет. Вот, но, тем не менее, так, так, так, такой аппарат существует. А, вот здесь представлены вам четыре этапа диагностики опухолей скелета. Начинается все, на самом деле, не с ПЭТ-КТ и не с МРТ, а начинается все с клиник анамнестических данных. И мы должны знать анамнез, возраст, клиническую картину – После этого, конечно, мы переходим к анализу полученных данных методов лучевых и радионуклидных исследований, если они есть. А, а вообще для диагностики опухолей скелета обязательно как минимум два метода. Это, конечно, рентгенологический метод, желательно компьютерная томография или рентгенография плюс магнитный резонанс, если есть радионуклидный метод. Тоже очень хорошо. Дальше у нас дифференциальные диагностические ряды, которые мы, так сказать, знаем, помним, а если не помним, то открываем а, справочную литературу в интернете. Ну и, конечно, дальше все заканчивается морфологическим исследованием. И здесь, конечно, очень важна мультидисциплинарная команда, и тоже я об этом скажу несколько слов. Значит, анамнез. Анамнез – это половина диагноза, все рентгенологи это знают, но частенько забывают. Это очень актуально для опухолей костей. Почему так? Ну вот, посмотрите, компьютерная томограмма, вы видите очаг литической деструкции, в крыше вертлужной впадины, вздутие, значит, тонкая периостальная скорлупа, в общем-то, имитирует какую-то первичную опухоль. Спросили у пациентки, чем она страдала, она, конечно, не сразу вспомнила, что 15 лет назад ей удалили опухоль почки, Становится понятным, что, скорее всего, это метастатическое поражение, а не первичная опухоль. Поэтому, в общем-то, видите, диагноз повернулся в сторону метастатического поражения. Значит, что мы здесь должны помнить? Здесь тоже есть свои тонкости. Во-первых, наличие злокачественной опухоли в прошлом не всегда говорит о том, что тот очаг в скелете, который мы видим, это метастаз Потому что мы должны также принимать во внимание склонность злокачественной опухоли к метастазированию в скелет Но ну, мы всем знаем, что почка, например, она, если так можно сказать, любит, к сожалению, давать поражение скелета, метастазы в скелете И должны знать стадию заболевания, потому что если это была маленькая опухоль, то человек может жить и жить и, в общем-то и никаких у него метастазов-то и не появится, а может появиться и другая, другая первичная опухоль, что тоже, надо сказать, достаточно все-таки редко. Продолжая эту тему, посмотрите, вот возраст пациента мы тоже должны учитывать, когда мы ставим диагноз рентгенологические опухоли скелета первичной опухоли кости. Почему? Потому что каждая опухоль имеет свое излюбленный так сказать, период возникновения. Но вот если говорить о метастазах, то это, видите, после 40-45 лет, вообще надо сказать, что метастазы встречаются гораздо чаще, где-то порядка в 400 раз, пому чаще, чем первичная опухоль костей. Поэтому, если вы видите какой-то очаг деструкции у пациента, которому за 40, то, конечно, на первое место всегда выходит диагноз метастатического поражения. Ну вот, пожалуйста, вам пример. Возраст пациента играет очень важное значение в правильной постановке диагноза. Вы видите рентгенограмма, бедренная кость, дистальная третья, субкортикальный какой-то очаг деструкции с вздутием, какие-то ячейки значит, в структуре. Картина первичной опухоли бедренной кости. И все бы хорошо, если бы мы не знали, что человеку 60 лет, и оказалось, что гистологически это метастаз рака легкого. Вот такую картину может иметь метастатическое поражение при раке легкого, и не только. А, схожая ситуация, вы видите, что также опять очаг литической деструкции, в данном случае уже это локтевая кость, тоже вздутие, те же самые ячейки, но только пациенту у нас 18 лет, и мы понимаем, что, конечно, здесь речь не идет ни о каком метастазе, а речь идет, скорее всего, о, о анавризмальной костной кисте, что и было потом подтверждено данными гистологии. В клинической картине, как я уже говорил, мы должны... вообще, в принципе, она не специфична для первичных опухолей костей. Это, конечно, боли, припухлость, нарушение функций пораженного отдела. Но есть исключения. Например, для рака почки, как я вот уже показывал вам компьютерную томограмму, Характерно, например, внезапное начало с патологического перелома Иными словами, сказать, с утра пациента потянулся завязать шнурок на ботинке Что-то хрустнуло в позвонке, в общем-то, патологический перелом Привезли на компьютерную томографию, выявили очаг литической деструкции Со вздутием оказался метастаз рака почки Вот так иногда манифестирует именно почка Так еще иногда может манифестировать, например, рак щитовидной железы, как ни странно Но, по крайней мере, мы все должны об этом помнить Значит, иногда патологические переломы, то есть вот то, о чем я сейчас вам говорил, это первое проявление опухолевого процесса. И опять, посмотрите, опять возраст. Вот, например, если ребенок сломал позвонок, конечно, это может быть травма, он прыгал на батуте, а может быть и зенофильная гранулема, как вот на данном слайде, который вам представлен. Видите, что очаг литической деструкции и компрессионный перелом позвонка с, с клиновидным снижением высоты. Болевой синдром тоже вот редкое, так сказать, достаточно, ну скажем так, заболевание стоит стома у детей и подростков. Видите, имеет свой характерный очень болевой синдром, этот синдром болевой купируется нестероидными противовоспалительными препаратами и даже этот тест используется в плане дифференциальной диагностики, то есть человеку дается НПВС, если боль ушла, значит вполне возможно это стоит стома. Конечно, все это необходимо делать, так сказать, чтобы это делал врач, врач желательно онколог который, в общем-то, понимает, что он хочет получить от этого теста. Надо сказать, что ну, в данном случае увидите, видите, что этот пациент со и как она хорошо видна на, на синтеграфии, а Вот, пожалуйста, очаг патологической гиперфиксации на аффект КТ еще лучше виден. Вообще, э, так сказать, радионуклидные методы не используются так сказать, в первой линии диагностики опухолей и костей, но вот при астеоидистоме они имеют очень высокую чувствительность и очень высокую специфичность. Надо сказать, что этот пациент с субпериостальной астеоидистомой прошел 3 или 4 центра, был из за границы, и нигде ему не могли поставить диагноз, пока он не выполнил простое исследование, остеосонтеграфия, дополненная потом на фотонно компьютерной томографией. К вопросу, какие методы исследования используют в первую очередь при, при подозрении на первичную опухоль кости. Ну вот гибридные наши аппараты, Аффект-КТ, ПЭТ-КТ, ну конечно нет. Я бы все-таки, наверное, не начинал с этих методов, потому что все-таки это методы, скажем так, второй линии. А вот если говорить о классических методах, классическая рентгенография, надо сказать, что в последнее время все-таки мы чаще видим обычную рентгеновскую компьютерную томографию э, спиральную, и это действительно дает нам преимущество, особенно при локализации в сложных анатомических областях очага деструкция это позвонки, лопатка, ключицы и так далее, ну и, конечно, магнитный резонанс. Магнитный резонанс, нужно ли, часто задают вопрос, нужно ли внутривенное контрастирование при этом методе исследования. Вы знаете, что здесь есть, оно, конечно, не помешает, прямо скажем. Дело в том, что если речь идет о первичной диагностике, как об установлении, скажем так, рентгенологического диагноза, то, наверное, внутривенный контраст не всегда нужен, где-то не более чем в половине процентов случаев. Но если мы понимаем, что процесс злокачественный, и нам нужно оценить локальное распространение опухоли, то, конечно, нам без внутривенного контрастирования не обойтись. И поэтому, чтобы не повторять исследования, я вот в последнее время думаю, что все-таки лучше сразу, наверное, выполнять с внутривенным контрастированием это исследование. А, вот здесь представлена сводная таблица, я ее немножко модифицировал, это наших иностранных коллег Здесь представлены точки приложения всех методов диагностики поражения скелета, будь то метастаз, будь то первичная опухоль и так далее Увидите, видите, сколько у нас различных методов существует И каждый метод хорош для оценки или компактной кости, или губчатой, или костный мозг, или там, метаболизм костного вещества, или метаболизм глюкозы Все это надо знать, все это надо помнить и в зависимости от задач подбирать тот метод, который нам нужен ну вот, переходим к рентгеносемиотике первичных опухолей и скелета. Вообще они чрезвычайно разнообразны, чрезвычайно интересны. Ну, в данном случае вы видите, сказать, три типа деструкции, литический, склеротический и смешанный посерединке. Это все саркомы. Вы видите, что это все молодые люди, кстати. Если говорить о возрасте, видите, что ростковые зоны еще не закрыты. И видна переостальная реакция и переостальный козырек. Вот он, пожалуйста, да, то есть все признаки злокачественного процесса, нечеткие контуры, вот переостальная реакция спекуловидная, вот козырек, тут вообще деструкция массивно все это остеосторком, и мы, так сказать, помним о этих типах а, деструкции. Дальше мы смотрим, а в каком отделе сказать, Кости этот очаг Расположен у нас в деструкции Это может быть эпифиз, метафиз, диафиз И в зависимости от этого, видите, мы тоже Можем, так сказать, Предложить правильный рентгенологический Диагноз, потому что если Это, например, эпифиз, то это, например Гигантоклеточная опухоль, а если это Метафиз, то это может оказаться, например, остеосаркомой Более того, мы смотрим Еще, как эти очаги локализуются Они локализуются, так сказать Центрально, как, например, при простой костной кистей или энхондроме или эксцентрично как например при фиброзном кортикальном дефекте или аневризмальной костной кисте. То есть все эти вещи мы тоже должны учитывать, когда мы смотрим на рентгенограмму. Ну вот вам, пожалуйста, пример. Видите, эксцентрично, прошу прощения, расположен очаг деструкции тоже с переостальной скорлупой. И это, в общем-то, аневризмальная костная киста. И другой, другой вам вариант – это центрально расположен очаг деструкции. Тут, правда, видны внутри обыцеления, да, осифицирующие Совершенно разные по локализации. Что касается контура, то, конечно, мы оцениваем контур, во-первых, четкий и нечеткий, во-вторых, есть склеротический ободок, нет склеротического ободка, потому что когда есть склеротический ободок, мы, конечно, всегда думаем о том, что, скорее всего, процесс доброкачественный, как в данном случае. На этом слайде видите, что вот областом имеет четкий контур с тонким склеротическим ободком, в отличие от нечеткого контура саркома который представлена тоже здесь на слайде. Дальше переходим к анализу периостальной реакции, они бывают различных типов, это и ассимилированная грибневидная периостальная реакция, это линейная, это спикуловидная, причем спикулы бывают разные. Так сказать, и по длине, и по, по своему тоже параллельный, или так, сказать, так называемый sunburst Дальше это по типу луковичной шелухи, то что многие рентгенологи называют слоистая переостальная реакция Ну и конечно козырек Кодмана, это тоже признак, как правило, злокачественного процесса, но тоже не всегда ну вот в данном случае вам, пожалуйста, спекуловидная э, периостальная реакция при саркоме Юинга. Надо сказать, что вы видите, как хорошо видны спикулы. И вообще такую картину может иметь, конечно, не только саркома Юинга, но и, например, диафизарная остеосаркома. Но в данном случае э, поставлен был диагноз э, именно саркома Юинга. Вы видите большой мягкотканный компонент, муфтообразный окружающий кости и характерные такие мелкие очаги литической деструкции и в кортикальном слое, и, конечно, поражен весь э, костный мозг э, бедренной кости. Разрушение кортикального слоя с формированием периостального козырька. И вот это уникальное наблюдение. Вы видите очень маленькую опухоль. Это очаг остосклероза размерами порядка 15-14 миллиметров. Но она уже ведет себя злокачественно. Во-первых, и контур нечеткий, во-вторых, имеется периостальный козырек. И, к сожалению, здесь был поставлен диагноз гистологически подтвержден: уже что это остос В общем-то, самая вот раннее ее проявление. Как же мы можем, так сказать, еще помочь сами себе правильно поставить диагноз? Нам нужно оценить тканевую структуру Опухоли И здесь тоже каждый метод Имеют свои преимущества и свои недостатки Потому что если речь идет Допустим, нам нужно оценить об То здесь, конечно, нам лучше использовать Компьютерную томографию посмотреть Есть ли какая-то кальцинация внутри этого чага или нет А если речь идет о том Что мы подразумеваем это хрящ Или там жир То мы, конечно, можем использовать магнитный резонанс Если кисты, то тоже, видите, предпочтительно Использовать магнитно-резонансную томографию Ну и кровь Например, вот как в данном случае, пациент 16 лет, здесь мы вообще прекрасно видим уровни знаменитые, которые, кстати, характерны не только для аноризмальной костной кисты, но и вообще для ряда целых других патологических процессов, но магнитный резонанс нам даже может дать, видите, повышенная интенсивность сигнала на Т1 взвешенных изображений, говорит о том, что это уровни, да еще и с примесью крови. Диагноз здесь, с учетом наличия четких контуров, конечно, аноризмальная костная киста. Вот, пожалуйста, еще один пример. Это центрально расположенный очаг литической деструкции с нечеткими контурами. По данным магнитного резонанса, вы видите, что это хрящ, видны дольки даже на, на изображениях Т2 с подавлением сигнала от жира. И, в общем-то, диагноз здесь был понятен. Это центральная хондросаркома. Что касается радионуклийных методов диагностики первичных опухолей скелета. Метод имеет низкую специфичность. Ну, вот посмотрите, очаг в скелете, в лонный седалищный костяк, два очага, да, подозрительно на то ли метастаз, то ли это какая-то опухоль. Оказалось, что это перелом, потому что сам метод остеосинтеграфии, он имеет достаточно высокую чувствительность, скажем так, относительно высокую чувствительность, но все-таки невысокую специфичность, в отличие от рентгенологического метода. Что касается позитронно-миссионной томографии, то здесь тоже я призываю сказать, очень осторожно оценивать а, полученные данные, потому что существует и ложноположительные заключения. В данном случае это э, не наше наблюдение. Увидите, что имеется очаг гиперметаболизма глюкозы в головке бедренной кости. На самом деле оказалось, что это сухожильный ганглий, вот, внутрикостный. А, и это ложноположительный результат. Здесь никакого, не, нет, нет никакой первичной опухоли, не было выведено никакого. А, так сказать. а вот на другой картинке изображены метастазы, как они тоже хорошо видны, видны в грудине и в позвонках при э, позитронно-миссионной томографии с глюкозой. Надо сказать, что склеротические очаги не всегда видны на поэт КТС с глюкозой, там иногда преимущество дается методу аффект КТ с остеотропными препаратами. Ну, вот э, перейдем к гибридным методам диагностики опухоль с У Мне только единственное, я могу очень долго говорить, уваж... да, уважаемые так сказать, коллеги, да, если. Можете меня остановить, это Павел Иванович, так сказать, человек увлекающийся. Ну, вот что касается гибридных методов диагностики, видите, что аффект КТ, остеоцентиграфия, выс... относительно высокая чувствительность, низкая специфичность, компьютерная томография, высокая специфичность, высочайшая, но низкая чувствительность, объединение этих двух модальностей дает нам и высокую чувствительность, и высокую специфичность. Uh, ну вот так выглядит аппарат «Эффект КТ», uh, детекторы uh, и, соответственно, 16-срезовый, в нашем случае, спиральный uh, компьютерный томограф. Uh, в чем uh, преимущество и особенности технологии «Эффект КТ»? Это трехмерное ядерное изображение, ядерные данные трехмерные, высокое качество наших данных радинуклинных за счет того, что мы используем коррекцию ослабления, аналогично позитронно-мещенной томографии. И можем оценить и патофизиологические процессы, и, скажем так, патоанатомию рентгеносимеотику, да, ну и совместно оценить все эти нарушения и поставить правильный диагноз. Ну вот, что касается первичных опухолей костей, то надо сказать, что остеосаркома, например, имеет высокий градиент накопления остеотропного препарата. В данном случае, видите, что здесь очень высокий процент накопления, видно очаг патологической гиперфиксации препарата технеции перфотех в плечевой кости, в общем-то. И, конечно, здесь уже можно даже заподозрить, что, в общем-то, если мы знаем, и у нас есть данные других, опять же, исследований, что здесь речь идет все-таки больше об остеосаркоме. Надо сказать, что... Нашими коллегами из РОНС Блохина в Москве была в свое время опубликована прекрасная работа, это 2018 год или 19-й, сейчас точно не помню. Дело в том, что эффект КТ показал свою высокую эффективность в оценке эффективности химиотерапии лучевой терапии, например, метастазов остеосаркомы. Вот данные Алексея Дмитриевича Рыжкова, данные... Александра Крылова, видите, наших коллег. Посмотрите, как хорошо видны метастазы в данном случае остеосаркомы до лечения вот в головке правой бедренной кости. И на фоне химиотерапии или лучевой терапии эти метастазы прекращают накапливать радиопрепарат остеотропный. И мы понимаем, что в общем -то, это хорошая реакция, это хороший ответ на лечение, это а, регресс. Что касается эффекта КТ, то посмотрите, какая точная, так сказать, точная атомическая локализация выявленных очагов очень важна. Но В данном случае вы видите, где возникают артрозы, сустав головки ребра и сустав поперечного отростка, и бугорка ребра, и места, где например, возникают метастазы или, или какие-то другие первичные опухоли, если тело, задние элементы. И с помощью эффекта КТ мы очень четко можем так сказать, понять, где гиперфиксация у нас есть. В данном случае вы видите артроз. В суставе между бугорком ребра и поперечным отростком. Вот вам ситуация, когда это другой пациент уже, когда у вас очаг гиперфиксации уже в поперечном отростке, это, к сожалению, оказался метастаз или вообще в корне дуги, что тоже типично для, к сожалению, для метастатического поражения. Посмотрите, как хорошо видите остеоснеграфия. Высокая чувствительность, низкая специфичность. Очаг в поясничном отделе совершенно непонятной природы. Поэтому выполняем аффект КТ и понимаем, что здесь нет никакого метастаза, нет никакой первичной опухоли, а есть спондилодисит. Этого человека можно отпустить. Схожая картина сантиграфическая, без компьютерной томографии. Без эффекта КТ, конечно, не разобраться. Здесь, к сожалению, оказалось, что это метастатическое поражение позвонка. Надо сказать, что... Последнее время, последнее время все чаще и чаще больше появляется работа о том, что, конечно, классическая устолсентиграфия это проверенный десятилетиями метод, метод достаточно э, информативный, но его вот низкая специфичность заставляет все-таки, отказываться в пользу э, более новых современных методов, э, в частности гибридных аффект кт скелета. И я думаю, что мы движемся именно в, так сказать, в этом направлении. И вот у нас была проведена работа, видите, 227 пациентов, и с помощью АФКТ после остеосинтеграфии мы у, почти у 40% больных изменили заключение в ту или иную сторону, да, то есть 40% пациентов сразу, так сказать, заключение поменялось. Это очень много, это говорит о том, что мы, в общем-то, наверное, должны подумать о том, что скоро все-таки... По крайней мере, назначать пациентам аффект КТ скелета, поскольку это является, можно сказать, второй частью выполнения остеосынтеграфии. То есть препарат тот же, пациент тот же, прибор тот же. В общем-то, просто так сказать, нужно включить программу и знать, что этому пациенту так сказать, необходимо выполнить аффект КТ. Что касается дифференциально-диагностических рядов, конечно, их не надо запоминать. Если, вы, если у вас хорошая память, вы можете это, это сказать, сделать, и вы не болели коронавирусом, вот пожалуйста, вот очаги с чем нужно дифференцировать кстати, вот там поступал вопрос о, о мелоростозе значит, с мелоростозом сталкиваемся мы, как радиологи при выполнении остеосынтеграфии при выполнении аффект КТ это очаги по, по типу воска, там оплавленной свечи надо сказать, что редко видим это Заболевания В основном это все-таки суставы, это мелкие трубчатые кости, стопы, кисти и кости таза иногда. И, как правило, эти, это ведь вариант фиброзной дисплазии, как правило, они не накапливают радиофарм препарат. Ну вот здесь, кстати, представлен, так, тут мастоцитоз представлен, устолопекилоз, с которым мы тоже сталкиваемся, вот с ним еще сложнее. Они, как правило, тоже эти пациенты, не, эти очаги не накапливают остеотропные радиофармпрепараты. Ну и морфологическое исследование в диагностике опухоли скелета, конечно, это самое главное, что у нас есть. Это морфология, и без морфологии мы, естественно, не сможем. Правильно поставить диагноз, но и морфолог, как выяснилось, без рентгенолога тоже не всегда может поставить правильный диагноз, а связано это с тем, что, во-первых, это маленький кусочек, а нужно иметь всю картину целиком. И, конечно, вот мультидисциплинарная команда, она у нас в институте работает уже, наверное, второй или третий год, и мы, так сказать, действительно сейчас понимаем, что без этого правильная диагностика опухолей костей невозможно без слаженной совместной работы хирурга, клинициста, рентгенолога или и, конечно, морфолога. Ну, еще раз напомню, что все начинается с клиник-аномистических данных, потом методов диагностики скелета, ну и дальше уже заканчивается морфологическими сложными исследованиями. Благодарю за внимание, буду рад ответить на какие-то вопросы. Спасибо.